Всем привет! Меня зовут Таня и в этом обзоре я расскажу вам о фильме, который является спин Звездных Форн, а именно фильм Хан Соло. И это еще один фильм вселенной Джорджа Лукаса, который снимают для тех, кто никак не готов жить без Star Wars и любых воплощений Дарта Вейдера. В фильме рассказывают о приключениях Хана Соло, его становлении как пилота, встреча с чувакой и приобретение тысячелетнего сокола. А увлекательная история это или нет, я расскажу дальше. Основные съемки начались в январе 2017 года, и название фильма было «Звездные войны. Красная чашка». Но уже 20 июня 2017 года режиссеры Кристофер Миллер и Фил Лорд были отстранены от проекта по причине разногласий с «Лукасфильм». Фильм сильно отклонился от сценария, и эти изменения существенно поменяли историю. И 22 июня к работе над фильмом приступил Рон Ховард. Наверное, именно поэтому начало фильма получилось таким унылым. Актерский состав богат известными именами. Вуди Харрельсон, Тэнди Ньютон, Эмилия Кларк, Пол Беттани и Олден Эрен Райк в роли Хана Соло. На Каннском фестивале очень хвалили этот фильм и Олдена Эренрайка, но я искренне не понимаю за что. Актер сильно уступает типажом Харрисону Форду. Элден очень миленький, няшный, а Харрисон Форд в свое время был секси-негодяем, перед которым не устояла Лея. Да и на фоне сильных актеров Элден не дотягивает. Вообще у меня было впечатление, что я смотрю не ленту из части Звездных войн, а отдельный, совершенно другой фильм, и плюс ко всему сюжетно слабенький, масса абсолютно нелогичных поступков, все так легко удается и само собой получается, нам что-то начинают рассказывать и сразу заканчивают. Вводят персонажей, не раскрывают их и сразу выводят из фильма. Ну о каком сопереживании речь, когда нового персонажа через 3 минуты убивают? Все персонажи абсолютно не чувствуют потери, когда их близкие умирают, а идут дальше и шутят, смеются. Серьезно? Друг другу легко прощаются предательства, обиды и так далее. Ну просто не Звездные войны, а вселенная радужных пони первую половину фильма я уже ждала конца и люди в зале тоже, многие смотрели в телефоны от скуки на экране, а вот уже за 40 минут до конца фильма ситуация исправилась и стала немного лучше. Очень порадовала Эмилия Кларк в роли Киры, круто, что она не остается в амплуа матери драконов, в каждом фильме Эмилия меняется и на это приятно смотреть. Вывод после просмотра фильма у меня такой. Лента Ахани Соло получилась достаточно скучной, сценарно слабой, а куча экшона, наверное, должно было спасти ситуацию, но это не помогло. Возможно, это из-за того, что куча режиссеров пытались внести свое видение, а в итоге получилась каша. Мое мнение вы знаете, а чтобы у вас появилось свое, сходите на фильм. Спасибо большое за просмотр, ставьте лайк. Подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои видео. И да пребудет с вами сила!